Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «В движении». Быть преподавателем – это призвание, уверен, герой нашей программы – Святослав Каверин, студент-антрополог. Святослав влюбился в Афганистан и мечтает уехать туда преподавать русский язык. Что связывает Россию и Афганистан сегодня, каково отношение к нашей стране и насколько там популярен великий и могучий, узнаем у нашего героя. Святослав, здравствуйте. Добрый день. У вас удивительная история. Вы влюбились в Афганистан. Насколько я поняла из информации в интернете, вы мечтаете уехать туда жить, жить в кишлаке среди горцев и преподавать русский язык. Так ли это? Да, так. Ну, с некоторыми оговорками. Родина все таки не забываю и не собираюсь уезжать на совсем. Скорее, было бы комфортно жить по полгода здесь и там. И да, преподавание русского языка – это наиболее перспективная работа для меня в тех краях. Но в то же время я мог бы как раз заниматься исследованием местной культуры, малых языков, учить их, эти языки изучать и учиться на них разговаривать. Таким образом, можно было бы совместить приятность с полезным. Святослав, ну а чем вас пленил Афганистан? Потому что, знаете, я бы там поняла, если бы, я не знаю, Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, ну какие-то самые популярные такие направления для миграции. Почему именно Афганистан? Вообще как состоялось с ним знакомство? Афганистан стратегически важная страна. Я не интересуюсь политикой Напрямую меня все-таки интересует народная культура, и положение Афганистана, как перекрестка Евразии, где сходятся торговые, миграционные пути. Это, причем так, такое положение сохраняется тысячелетиями, это создает там особенную культуру, особые условия. Там сходятся миры: иранский, индийский, китайский, тюркский, Тибет можно тоже выделить некую особую цивилизацию. В конце концов, буддизм наиболее прочно именно в Тибете сохранился, что делает его тоже особым регионом. И для истории нашей страны Афганистан тоже важен. Как мы знаем, в царский период контакты с Афганистаном имели важный. Затем советский период в наших странах была достаточно богатая история сотрудничества, затем печальные события 80-х, которые, пожалуй, никогда не удастся трактовать однозначно. К сожалению, сейчас наши страны сотрудничают довольно мало. В культурной сфере уж тем более мало. Едут студенты афганские в Россию учиться за счет российского бюджета. Ну, э, я думаю, что для такой большой и важной страны их количество могло быть больше. Вот, э, и обучать их нужно не только здесь, но и в своей родной стране. И с тем, чтобы они, отучившись в Россию, не только уезжали в Россию, как это часто получается, но и использовали полученные знания там. И, и также как раз русскоговорящие люди нужны для обеспечения взаимодействия наших стран во всех сферах. Ну, отмечу, что русскоговорящих в Афганистане и так довольно много, конечно, все, все числа относительно, но пару сотен тысяч точно наберется, более-менее, значит, русский язык, это люди, которые учились еще до войны, и в 80-х, и позже, и те, кто вернулись из эмиграции миграции обратно в Афганистан и те, кто изучает русский язык сейчас. Возвращаясь к прошлым вопросам, я бы не стал ограничиться одним Афганистаном, понимаете, Средний Восток в целом интересен, так по культуре стоит прибавить к Афганистану и север Пакистана, и юг Таджикистана, если не весь, вот, если говорить о горцах, например. Если говорить о крупных народах пуштуных, например, то и другие, и Белуджи есть еще такой народ, который также проживает в Пакистане и Афганистане. А с другой стороны, туркмены-узбеки-таджики живут как в своих отдельных республиках, так и в том же Афганистане опять-таки. Так что не стоит ограничиваться только той линией, которая прочерчена на карте, причем прочерчена британцами конца XIX века, и не вполне справедливо отражает. Святослав, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот на территории Среднего Востока, да, так называемого, популярно ли вообще изучение русского языка? Потому что вы планируете поехать и зарабатывать, естественно, работаете, да, преподавать русский язык. Насколько это актуально? Насколько сегодня там хотят говорить по-русски? Либо есть проблемы в этом регионе, вы их видите. Если они есть, то какие? Интерес к русскому языку, бесспорно, есть, и он растет. Сейчас в Афганистане наш язык изучает несколько тысяч человек. И в университете, и на различных курсах. Опять-таки организация Россотрудничества занимается этим вопросом. То, что я могу лично наблюдать, общаясь с людьми. Да, десятки людей мне говорили, с кем я сам общался, что хотели бы изучать русский. Понятно, что до практики доходит у немногих, но так или иначе сейчас я занимаюсь с людьми в личном порядке, на том уровне, на котором я сам могу. Но после выпуска из магистратуры по социальной антропологии я пройду курс русского языка как иностранного, и уже смогу заниматься этим квалифицированным. Ну, так или иначе, тема перспективная, вот, а я туда, конечно, за такой не самой простой работой поехал бы все-таки не ради денег, а это все-таки призвание, понимаете, я ощущаю. Святослав, а когда вы хотите поехать? Через 2-3 года, думаю так, то есть как раз обучение пройду через два года, закончу, выпущу. И сразу, не сразу, но вот к середине 20-х годов, я думаю, уже смогу переместиться в эту Солнечную Республику. Вы спрашивали про проблемы страны. Очевидно, что страна, которая не получает достаточных возможностей к развитию, несмотря на вкачиваемые у нее ресурсы, различные там, транши международных фондов, помощь различных государств, вот увы... Много из этого разворовывается, значительные бюджеты тратятся на поддержание безопасности. Есть, допустим, когда какие-то службы выезжают в провинции, небезопасные, основная часть бюджета тратится на бронированные автомобили, а не на работу сотрудников и непосредственное применение этих проектов. В семестре я изучал демографические вопросы Афганистана, и статистика показывает, что в 21 веке все не так уж плохо и складывается. Несмотря на все неурядицы, население растет, растет доступность медицинских услуг и образовательных, хотя по-прежнему они находятся на низком уровне. И таким образом, значительную долю населения Афганистана сейчас составляет молодежь. До 25 лет это очень молодая страна. И как раз через 10-20 лет, когда все они станут уже полновесными гражданами, в руках которых будет судьба страны, они будут определять жизнь и все, что со стороны происходит. Таким образом, если среди них найдется достаточное количество людей и русскоязычных и к нашей стране, к нашему народу, к нашей культуре настроенных положительно, то очевидно, что сотрудничество и взаимопонимание между нашими странами будут также обеспечены именно этой молодежью, которая сейчас только растет и только обучается. Святослав, и в завершении нашего разговора вы сказали, что почувствовали в себе призвание, призвание быть преподавателем, призвание поехать в другую страну, окунуться в другую культуру, то есть, ну, заняться педагогической деятельностью там, где она необходима. Это большая редкость, на самом деле. И сегодня любой родитель находится в поисках педагога, который работает в первую очередь по своему призванию. Скажите, вот когда и как вообще вы это ощутили в своей жизни, что для вас это миссия, как говорят японцы, икигай, да, некое предназначение в жизни нести вот эту миссию русский язык, русскую культуру, быть проводником? Всю жизнь для меня свойственно осмысление того, что я вижу, того, что узнаю. Я стараюсь находить некоторые закономерности, объяснить себе пережитые. И таким образом я оказываюсь в состоянии объяснить это окружающим. Хотя мой интерес фокусируется на Среднем Востоке, особенно на горных народностях, конечно, я не забываю Родину и не утрачиваю интерес к ней. И, например, после первой поездки в Афганистан, 2014 году, которая также оказалась и моим первым выездом за границу вообще, и многим первым таким событием по многим критериям. при этом я ощутил больше интереса к родине, знаете, я захотел посетить различные регионы России и, скажем, и преподавать сам русский язык я хочу не только так сухо, знаете, просто в плане там, лексики, грамматики формального знания. Но все-таки еще с культурным компонентом объясняю, что Россия страна многообразная, что здесь живут не одни лишь Руси или Шуравьи, что те же мусульманы у нас миллионы. Мусульманское население присутствует в обоих странах, как тюркские народности представлены достаточно широко в определенных районах, так и индуевропейские языки и народы также составляют значительную долю населения в, в обеих наших странах, и также русский язык и персидский, и языки малых народностей и горных. Также родственные, можно найти общие слова, и находя эти общие моменты, можно не только легче изучать русский язык, но также и ощущать некое родство, когда ощущаешь близость с неким человеком или с неким народом, то иметь к нему негативные проявления также сложнее. Святослав, ну я поняла, вы хорошо закончили на точках соприкосновения, да? вот, найдя эти точки соприкосновения, русский язык будет учить гораздо проще. Спасибо вам большое за это интервью, я виртуально жму вашу руку, желаю вам удачи, и уже следующее интервью мы с вами с удовольствием запишем, когда вы будете в Афганистане, для того, чтобы вы рассказали, кто ваши ученики, кто к вам приходит, это очень интересно. И я желаю вам удачи. Ну, хотелось бы, на самом деле, встретиться с вами раньше, в Москве, когда снимут ограничения. И, может быть, вам было бы интересно также пообщаться и с афганцами, которые учатся и живут здесь. Ну и в завершении программы мне хочется обратиться ко всем, кто учит русский язык или преподает русский язык. Дорогие друзья, изучение любого иностранного языка на самом деле – это расширение сознания нашего кругозора. Ну а русский язык, который считается одним из самых сложных в мире, позволит вам гораздо больше узнать не только о нашей стране и о нашей культуре, но и, может быть, даже посмотреть иначе на свою страну. Учите русский язык, говорите правильно. До новых встреч и до свидания.